Когда тебя не стало, врачи смотрели сердце, оно все было в шрамах, кто дальше, чьи заметные раны, Кто, настрадавшись в уходит слишком рано, И каждый день люди делают хуже планете. А я бросаю, как снег, улетел, как ветер Хотел смотреть и думать, кто за это в ответе И я бросаю, как снег, улетел, как ветер Мне снимется рисуночном оркестр Как будто составлял из наших душ кто сильный, кто и без чужих будет, кому не безразлично, что он людям. И каждый день люди делают хуже планете, а я бросаю как снег. из исходности только боль, как стать тобою. Ветер, весь мир облететь поспеши, и всем, кому больно, скажи, как стать тобой. Все равно уже почти не заметил, Что же держит меня на этой планете. Так, ну и напоследок я сыграю не свою песню. Знаю, что не очень это приветствуется, но ничего не могу сделать. Эту песню сегодня совершенно необходимо сыграть. Это песня, которую написал Андрей Кузьменко, больше известный как Кузьма Скрябин. Замечательный совершенно музыкант, которого много лет люблю, уже почти даже больше. И вот эта песня не нравилась мне раньше, наверное, до того самого дня, когда Андрей погиб. Это произошло семь лет назад. Как-то сразу стало немножко больше, наверное, понятно, о чем он поет, и сейчас не считаю, что эта песню очень нужно спеть. Давай выключим светло и будем молчать про то, А тільки мовчати, тихенько мовчати Давай мовчати про то, что девчата Не умеют скрывать, не могут спать Давай про меня и про тебя мовчати Мовчати аж пока не захочем кричать Сяць, но... И темно в комнате, Как хорошо, что ты научилась молчать Про то, что никогда не смогла бы сбрехать Про то, что никогда меня не спросить Мы будем с тобой в лежати, лежать Лежать, как снег Водою стикати Ми будемо на свої сльози ковтати А з ними слова Яких не сказати А мы еще маем, прошу помолчать. А мы еще маем, прошу полежать. Как светло пробьется через наши штори, Мы снова с тобой, как все заговорим, А пока еще темно є в нашей комнате.